Чтобы заниматься бизнесом, надо четко ощущать какую-то такую потребность, которая носится в воздухе, и которая в обществе, так сказать, на сегодняшний день не удовлетворена, и можно ее попытаться, так сказать, удовлетворить эту потребность. Собственно, начинали не то, что мы там сидели и придумывали какие-то очень умные бизнесы, а начинали с того, что, так сказать, думали, что нам самим нужно и что нужно нашим знакомым, друзьям и так далее, и вот исходя из этого и, так сказать, и занимались, и я вас уверяю, что если вы, так сказать, так вот, внимательно, вот то, о чем я говорил, так, к своим каким-то э, внутреннему голосу прислушаетесь и к мнению окружающих, то вы быстро поймете, что может быть востребовано, так сказать, да? Ну, во-первых, я, как мне кажется, все-таки достаточно неплохо разбираюсь в людях. И это, в общем, скорее врожденное качество, я думаю, что это вот просто вот, так сказать, такое умение ощущать, чувствовать какие-то характер, какие-то потребности, стимулы других людей, это очень важно, потому что ты работаешь с людьми, я, в случае я в своем бизнесе работаю с mm -hmm. людьми, наверное, есть такие бизнесы, где можно там за компьютером ну, как там, вот. а в моем бизнесе я много с людьми, и от того, какие люди у меня работают, сильно будет зависеть результат, ну, так же, как и у тебя, да? Вот. Я считаю, что в этом я, в принципе, достаточно неплохо разбираюсь, это сказать. Я люблю общаться с людьми. Мне, в принципе, это не скучно. Несмотря на то, что я занимаюсь бизнесом уже там, почти 30 лет, так сказать, там, да, но э, мне не надоело. Мне, в принципе, общение с людьми всегда кажется интересным, содержательным, особенно с людьми такими яркими и талантливыми. Но я, в основном, к счастью, имею возможность с такими общаться, так сказать, по работе, дает. Вкус и и любовь к борьбе, так сказать, да, вот к противостоянию, так сказать, да? потому что бизнес всегда противостояние, это всегда конкуренция, это всегда борьба за то, чтобы добиться справедливого к себе отношения, так сказать, честных правил там, и так далее, что особенно в российском бизнесе не так просто, так сказать, да? И если ты устаешь от этой борьбы, если на тебя вот это состояние конфликта и борьбы, оно утомляет и вообще психологически вот тебе вот некомфортно, то, наверное, это так сказать, трудно, Значит, особенно в России. Наверное, где-то по-другому, где то более четкие правила. У нас же правила очень размытые часто, и поэтому вот это вот состояние перманентной борьбы, отстаивание своих прав, позиций, возможностей, оно критически важно. Предпринимателям, на мой взгляд, присущ такой здоровый авантюризм. Главное, как говорил Ленин, ввязаться в драку, а там уже мы как-нибудь разберемся. Вот. И, наверное, собственно говоря, часто бизнесмен, он действует в очень неопределенных обстоятельствах. Ему очень трудно, так сказать, вот точно просчитать, так сказать, все факторы и, так сказать, условия своей деятельности. И более того, я бы сказал, что если это можно точно просчитать, это уже не бизнес, так сказать, это уже, так сказать, такая вот техника исполнения. Вот, а вот этот вот здоровый авантюризм, такую уверенность в том, что... В быстро изменяющемся мире ты найдешь правильный ответ на вызовы, которые тебе предстоят. Это, в общем, и есть одно из таких важнейших э, качеств для бизнесмена. Это такое сочетание большой гибкости, и, с одной стороны, и, и, и очень э, сказать, твердого отстаивания каких-то гибкости в тактических вопросах. И твердости в отстаивании своих стратегических целей, которые, в принципе, редко встречается у людей. Причем вот эта вот гибкость, она, мне кажется, иногда создает ощущение в каком-то смысле беспринципности. Сказать, очень часто так в сознании общественном бизнесмены люди в общем-то аморальные и беспринципные, потому что они в общем готовы там дружить со вчерашними врагами, объединяться против, так сказать, тех, с кем дружили позавчера и так далее. И в принципе с точки зрения вот такого человеческой этики это как-то кажется слишком слишком бескребетным, что ли. Тем не менее, мне кажется, что вот эта вот узкая грань и тонкая, которую очень трудно иногда определить между тактикой и стратегией, между, между такими вот текущими задачами и стратегическими целями, вот если человек в состоянии, значит, вот это хорошо понимать, то, в принципе, я думаю, это, так сказать, качество, которое в жизни сильно полезно. Если человек действительно верит в какой-то моральный как бы, императив, такой, какой mm -hmm. набор каких-то морально-этических таких постулатов, так сказать, да, то вот это является крайне важным фактором в построении бизнеса. Поэтому, безусловно, моя вера, воплощенная в мои принципы жизненные, в веденческие принципы, да, она мне сильно помогает в бизнесе. Я твердо знаю, что хорошо, что плохо. И твердо я знаю, что мы готовы делать, что мы не готовы делать, так сказать, да? И я твердо знаю, как относиться к тем или иным ситуациям, так сказать. Это, безусловно, мне сильно помогает. Безусловно. Вот наличие таких твердых, ясных принципов, которые своими корнями уходят в веру, так сказать, да? В нашем обществе, в таком, где вот такая царит неопределенность, это вещь очень полезная, что людям намного проще жить. Потом я бы сказал, вот тоже очень важное качество, такая психологическая устойчивость, так сказать, да? Потому что... Потому что, в принципе, вот масса людей, которые, я вот смотрю, так, вот, так сказать, за жизнью, ну, каких-то своих знакомых там и так далее, которые занимаются, ну, казалось бы, такими менее, что ли, масштабными вещами, хотя они не менее сложные, я убежден, ну, там, ну, просто не в, не в бизнесе, в повседневной жизни. И не так переживают. Я смотрю, куча людей, которые прямо спать не могут, так сказать, или там есть не могут, есть у них какие-то неприятности и так далее. Вот. Но у нас в этом отношении я не знаю, у меня тьфу, мне грех жаловаться, я засыпаю через полторы минуты после приземления, так сказать, вот. И что бы там ни было, а было разное всякое, так сказать, уже за мою бизнес-биографию, я, в принципе, так сказать, ну, как говорится, я думаю, ну, ладно, как что-нибудь подумаем там. То есть я, конечно, тоже переживаю, но вот не настолько, что меня это полностью Нет. лишает ну, работы. Кстати, тоже, я сплю очень хорошо. Работоспособности там и так далее. Очень адекватная оценка себя и окружающих. Иногда значит, люди путают это с цинизмом и обвиняют предпринимателей в очень циничном отношении к действительности. И, ну, может, опять же, может быть, в каком-то таком бытовом смысле слова, это, это и правда, потому что предприниматель, наверное, обязан... Воспринимать весь мир очень, так сказать, адекватно, очень критически, предполагая, может быть, и наиболее негативные сценарии развития той или иной ситуации и предполагая, может быть, самые неприятные поступки со стороны окружающих, в том числе и близких людей и так далее, так сказать. И мы говорим о бизнесе, где, в общем, так сказать, бывают конфликты и с друзьями и так далее. Я бы сказал, что возникает такая, я называю это, адреналиновая зависимость, когда, в принципе, вот ты не можешь долгое время находиться вне таких каких-то эмоциональных и интеллектуальных таких вот челленджей, так сказать, потрясений определенных. И вот я через несколько дней там, отдыха в очень таких красивых местах, где-нибудь на берегу моря, мне становится например, ужасно там, скучно и мне скорее уже хочется назад в Москву, в которой, в принципе жить невозможно, там пробки, то все тридесятые, но тем не менее там все время властно стучит пульс времени, это сказать, и ты ощущаешь энергию этого великого города, который бьет все время, так сказать, через край. И поэтому, так сказать, в принципе живешь в вот этой полноценной жизни. Она, конечно, в каком-то смысле сумасшедшая, эта жизнь, но... Интересно. И вот, так сказать, ради вот этого ощущения мы все этим занимаемся. А деньги – это всего лишь мера того самого успеха, который мы добиваемся в своих занятиях. Какое я место в Форпе занимаю, меня не очень волнует. Нет, ну это, безусловно, тешит самолюбие, так сказать. Ну, так, так сказать. спортивное некое. Ну, да, ну это меня вот почему-то… Вот у меня в основном, так сказать, вот помимо того, что я считаю, что я обязан это делать, так сказать, вот просто потому, что мне Бог дал какие-то возможности, у меня еще есть, так сказать, некий такой внутренний такой как бы спор самим собой. Вот смогу ли я сделать следующий шаг? Вот, например, мне очень интересно, но ну, вот, там в России мы там, добились действительно в разных областях каких-то достаточно неплохих результатов. Вот, например, вот в мире мы можем добиться? Есть у нас для этого ресурсы, так сказать, или мы, так сказать, вот только... Я мы, родился там и пригодился. Да, или мы, так сказать, только такого локального употребления, так сказать, и так далее. Это мне вот... То есть я бы сказал так, во-первых, я считаю, что я должен это делать, исходя из первой части ответа, а, во-вторых, мне дико интересно, на что, в принципе, я способен. Вот. И вот, собственно, эти... Есть, горизонты. Да, скромные. насколько я могу дальше двигаться. Вот. Пока у меня, к счастью, есть там, силы, там, время, там, ну, еще какие-то ресурсы, так сказать, вот, скромные, я думаю, что я буду пытаться это делать.